Как возникает первая строка Когда перо берет твоя рука И пишет слово Тогда, когда дорога нелегка Когда бегут по небу облака Звезда мерцает в чаше родника Ты счастлив снов я жадным не был в жизни никогда Друзьями беден не был никогда А годы, как веселая вода Бегут сквозь руки Но если жизнь мне повторить опять Я ничего не стану, не меня Ни одного мгновения, ни дня Ни горя, ни разлуки я снова бродяжил по стране, Когда снежок растает по весне, И так же мало нужно было бы мне. Совсем немного я песни пел бы тем, Кого любил, и воду из ручьев хрустальных пил, А радости терял и находил на всех дорогах. Кораблики ныряют по волне Бегут по речке северной двине И детская рука протянет мне Листочек белый Я напишу на память по строке Друзьям моим в далеком далеке И уплывет кораблик по реке Как будто небо Откуда начинается река? Здравствуйте, в эфире программы ⁇ Споемте, друзья ⁇ в студии Татьяна Висбор и Владимир Турьянский, мой сегодняшний гость. Володя, как раз я почему буду обращаться к, э, хотел сказать, человеку преклонных лет? Боже, сохрани, нет. Потому что Владимир Турьянский, Владимир Львович, он в строю. Вот один из таких, я бы сказал, оставшихся островков этих вот уже разрозненных несколько, шестидесятников да. замечательных, которых я обожаю, знаю с детства. Они меня знают вообще еще с тех пор, как, когда да. я себя не помню. Да, мы знакомы вот. с детства. С моего. Да, естественно. Я помню, как тебя в рюкзаке Да, ну поэтому я обращаюсь к нему на «ты», потому что мало того, что мы, так сказать, Дружим с моего детства, <laughs>, можно сказать. <смех> Володя еще как бы член нашей семьи. Если, если помнишь, что вот, практически э, в, ты ну, не присутствовал, а помогал моему мужу, когда э, родился наш сын вот, да, с ним, один. да, то есть ты еще и друг нашей семьи. Володь, я знаешь, чего? Э, я все время вспоминаю, когда мне нужно телезрителям тебя представлять, или ком, на концерте, или когда я вспоминаю одну и ту же историю. Я еще раз ее расскажу. Это был 1987 седьмой год, зима. Мы возвращались из Санкт-Петербурга. Тогда это был еще Ленинград. И вот из этого замечательного города там проходила встреча, называлась эта встреча друзей клуба авторской песни Восток. И да. вот, значит, на этой встрече была я, была моя мама Ада Якушева, был Володя Турианский, много-много, Вероника Долина была, ну, много замечательных авторов, а также еще и питерцы там были естественно, все ленинградцы тогда. И вот, возвращаясь из Ленинграда мы ехали на поезде, а знаете, поезд «Красная стрела», который от Ленинграда идет до Москвы ну, где-то часов, может быть, 7-8. И вот в нашем купе, где значит, был и Владимир Леонидович Турильянский, собралась такая небольшая компания, Володя взял гитару и стал петь. Собственно говоря, как только мы тронулись от перона, отошли. И вот, значит, по мере того, как он пел, наше купе совершенно именно оккупировалось всеми практически всем составом, то есть собрались проводники, собрался вот этот весь фестиваль, собрались абсолютно посторонние люди, которые ехали этим поездом. То есть уже в купе помещалось там, я не знаю, порядка 20 с лишним человек, я пыталась их сосчитать, люди, значит, забирались туда, где, значит, вот это багажное отделение, где эти чемоданы были, значит, замечательные, и выстраивались вот по в тамбуре, вот, ну не в самом тамбуре, а вот где вот да, в привык коридоре. в коридоре, да, этого вагона, и э, Володя пел, пел, пел, пел, пел, пел, э, все, значит, просили еще, еще, народу прибавлялся больше и больше, и в результате, когда Турьянский сказал, надо бы и поспать, зашла проводница и сказала, какой спать, Москва, и мы вышли. Вот это был, это был один, мне кажется, это для тебя такой, вот знаешь, вот. Можно вообще ничего не писать и никогда не выступать, а вот петь только в этом поезде. И уже человек, вот не то, что Нет. он состоялся, а э, это один из самых замечательных ну, концертов, который говорит о том, что э, человек признан, то есть что, вот, о, о каком-то призвании, о какой-то славе. Я не знаю, вообще на самом деле это не совсем касалось авторской песни, особенно шестидесятников, ведь да. Да. Вот. И, а, мне а бы, знаешь, да. чего хотелось да. все таки вот в этом, в этом поезде я совершенно влюбился в твою песню в одну, и ты ее прекрасно знаешь. Не бледней она называется. Можно тебе спортить? А, да. Я знаю, что ты ее не, не всегда поешь, но тем не менее она я мне очень нравится. В концертах пою очень, очень часто. Это песня в памяти Аполлона Григорьева, mm -hmm. замечательного русского поэта XIX века. Я помню, когда я написал эту песню в 80-м году. И спел ее своему другу, как ну, ныне его нет, конечно, с нами, к сожалению. Игорь Иринбург такой был, тоже автор uh -huh. песен, он сказал, ты знаешь, Говорит, тут уже большой поэзии пахнет. <смех> Сам он писал такие песенки, э очень шаловливые. Ну, я, конечно, я спою эту песню. Не бледней, моя печальная, От вина светит нам звезда хрустальная. Из окна светит нам звезда хрустальная. Из окна ночь морозная да лунная, Фонари, ты гитара семиструнная Говори, ты гитара семиструнная Говори, от свечи с иконой маленькой Все в дымке, Бог хранит друзей и странников Вдалеке Бог хранит друзей и странников Вдалеке губ не морщ, не надо хмуриться Ты и я, не горюй, еще все сбудется Милая, не горюй, еще все сбудется Милая. Все рассказано, что спрошено, рассвело и алмазную порошею, замело, и алмазную, За замело, разлетаются по улице. Си так люби, покуда любится Не дури, так люби, покуда любится Не дури, не бледней Моя печаль от вина нам звезда, хрустальная из окна. Вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, что э, ты повлиял, мало того, что на мою супружескую жизнь, на мою семейную жизнь, потому что вот эта фраза «так люби, покуда любится, не дури», да. Вот я ее как лозунг такой несу всю жизнь, потому что именно вот я так, я так живу и я так чувствую. Именно вот в этом, в этом чувстве, вот в любви, да? Замечательно, спасибо. Теперь мы вернемся к, к началу. Я, я по-моему, может быть, ты мне и рассказывал, но я этого не помню. И вот сегодня мне пришло подумать, почему же мне не спросить-то, если я это могу сделать? Ты как с моими родителями познакомился? Ты же вроде, ты же не педвуз, да, ты же геолог, как это вот, Да, вот, нет, пересек... ну я познакомился, во-первых, еще в 61-м году с, с Юрой Висбором. Я значит, накануне был в Альплагере э, в Шхильде. Mm -hmm. И как только я получил значок «Альпинист» я, значит, поскольку я... Был... Слушай, мы с тобой значкисты оба, я тоже. Да, значок «Альпинист». Да, член общества «Спартак», да, да, так да. же, как и Юра. Угу. И мне не было возможности заниматься альпинизмом, к сожалению. Мой первый тренер – это ну, председатель, бывший председатель Федерации альпинизма. там И поскольку я занимался геологической работой, а все летние месяцы у меня были угу. поля полях заняты. И я сразу же, поскольку без гор я уже не мог обходиться, я сразу же, поскольку у меня был значок, я имел право поехать в зимний альплагерь и кататься на горных лыжах. И мы, я поехали, я и мой первый геолог, Свет Мосеевич Кравченко, значит, мы поехали в хижину, Олибекскую. Угу. Ночь страшная, пурга, и мы поднялись туда, вообще нагрузившись дровами, углем ну, там. Да? А туда-то очень тяжело было подниматься там. И я захожу туда и смотрю, там такая компания развеселая во главе с Юрёсичем там и с его друзьями. Но тогда же он еще не был Юрёсичем-то. Ну, он был, ну, он был районный, Юра, он да? для меня и всегда был Юра. Мы практически одногодки с ним. Он на год старше меня... И, конечно, там было 10 дней, которые я там провел, и вот с ним познакомился, замечательно, и он, он, он вообще был замечательный человек. Трудно даже пересчитать его, его таланты, его обаяние. И, и потом, конечно, он приглашал меня и на Неглинную, mm -hmm. где тогда вы жили, я там бывал, и, а скажи, и вот... так я познакомился и с ним, и с Адой, и через него со многими другими авторами. До этого я не знал никого. А скажи, вот «Алибекская хижина», да, вот песня эта, которая да. у тебя есть, это посвящение да, конечно, отсюда? это памяти Юрия Бисбола. Уходят годы навсегда Лишь горы неподвижны Но что им тяжесть ледников камни камнепан И как хрусталь чиста вода В бегской хижины И бесконечен бег снегов На склонах Сулаха и как хрусталь чиста вода В хижины И бесконечен бег снегов На склонах сулаха Нас редко палует судьба Но вот когда над крышами Блеснет серебряной змеей По окнам звездопад Ты загадай, закрыв глаза и вдруг увидишь хижину И тех, которых с нами нет На склонах сулаха И вдруг увидишь хижину И тех, которых с нами нет На склонах сулаха И ни табак, и ни вино Ни площади булыжные Сметут в залу сгоревших лет и горечи утра. Нас от тоски спасет одно, дымок над нашей хижиной. И одинокий лыжный след на склонах сулаха. Нас от тоски спасет одно, дымок над нашей хижиной. И одинокий лыжный след. Склонах, сулахат. Скажи, мне вот мама рассказывала, что ты даже какое-то время им играл в актете. Вот актет существовал в да. Московском педагогическом Конечно. институте, вот где они учились. После того, как... Э Юра познакомил у меня с Адой, она меня просто пригласила, и я пел с ее, вот, по-моему, это был второй уже, так сказать, состав «Актета», mm -hmm. не первый самый, с которым она начала а второй, там, Леда mm -hmm. там, и Мора Балер и mm -hmm. так далее, там уже... И я с ними выступал вместе. Потом она была руководила актетом в Мои, угу. и там я тоже аккомпанировал Но поскольку наши дороги разошлись, поскольку я все-таки уже был автор, я писал свои песни. А ты, кстати, когда начал писать? Вот это, это горы были толчком, или все-таки поля вот геологические Нет, всякие конечно, экспедиции? это были геологические поля толчком. В 1959 году, как только я попал в первое <как> геологическое поле, я так сразу и написал песню. А ты помнишь, что ты написал тогда? Ну конечно, помню. Я тогда еще и стихов-то писать не умел вообще. У меня не было никаких стихов, но петь мне хотелось свои песни. Я на стихи Бориса Стругацкого написал. и так, Была такая книга, они издали тогда, в те времена они были очень популярны, mm -hmm. и они и потом стали mm -hmm. действительно очень популярны. «В стране багровых туч» она называлась. И там были стихи Бориса Стругацкого. Пока Это... заимствованные. Хорошо, а когда ты стал писать свои? Когда тебе вдруг не хватило свои... то, что уже было <къем> Ну, я быстро начал писать свои песни. Вначале, мне кажется, как мне кажется, неумелые, хотя иногда... Смотрю уже с прекрасной да. <свят> да. Вроде бы даже неплохие были стихи. А вспомнишь что-нибудь раннее? Да. Можно, конечно, <свят> Вот такая песня ноктера. Шуршит по крышам темнота на перегонах, Поезда звенят-звенят за ловянной рекою. В одном окне горит свеча, И бабочка в ее лучах, В стекло колотится печальным головой, Сбежать от дыма сигарет. Забросив в урну пистолет От электричества звонков От разговоров От равнодушия людей От черной пыли площадей И от гитарных за стеной перебор Пойдем в кино, сбежим в кино Немного черно-белых снов Нам пыльный луч станцует на экране Чьи-то лица полутьме мельхнут на белом полотне, в обвитой в траву раме. Шуршит по крышам темнота, а перегонах поезда звенят-звенят, соловянной рекой в одном окне. Лицевича и бабочковые луча, стекло колотится печально головой. Володь, а можешь рассказать о своей семье? Да, конечно. Ну, что я могу сказать? Мой отец самый обычный экономист. Последнюю работу он работал референтом там по экономическим вопросам там где-то в Кремле там я не знаю. Но ну, это в общем незначительная должность. Был э, арестован в тридцать году, и так же как и да. твой дед да, да, да. и погиб в лагерях буквально через год значит, мама обычная, собственно говоря, как... Ну, ты знаешь, ты вот все говоришь, обычно и обычно. я все понимаю. Но конечно, ты, знаешь, просто говорю... ты вот В твоей же, почему я не, я не просто так ведь спрашиваю да, об этом, чтобы ты рассказал, потому что так могут рас рассказать миллионы детей, репрессированных родителей, что мой отец, что Юлия Ким, да Юль Черсановича, что ты, да, вот и ты просто как вот образ поколения вот того времени. Да. Потому что Нет, иногда они, в последнее время почему-то это начинает кажется, забывать. обычные, они не были, хотя Папа, конечно, был, там, имел золотое оружие там, за э, участие в гражданской войне, что он знал пять э, языков. Был, конечно, очень э, культурный, образованный человек. Ну пять... и после того, как он погиб, вас выслали, да? Ну, да, мы были высланы административно куда-то, мать с тремя детьми, Я, мне год 9 месяцев. Казахстан. И там вообще это, я все это прекрасно помню. Ну, конечно, не в год 9 месяцев, но уже в 4 года я себя помню в Казахстане там. После того, как погиб мой брат в 1943 году, под Вязьмой, нам разрешили вроде бы как вернуться, но с запрещением проживать. В, в городах, в столицах республик, областных городах mm. и так далее. Число городов, я не помню, то ли 49, то ли 60. И мы жили в Струнино на 101 первом километре. В 1958 году была реабилитация. Там. Ну, вот. это, я почему говорю обычно? Потому что действительно самая обычная история в те времена. Хотя таких, она чудовищна, я, по сути. Были, но, таких, она... как я, были миллионы. Просто миллионы. Вот это... Ты знаешь, тогда я прошу тебя спеть две песни, да, посвященную отцу и посвященную брату. Какие? Посвященную отцу и посвященную брату. Да, я попробую. В который раз окраины России? Снега, гусиный крик, в который раз Мы никогда у сильных не просили Не жили в долг, не пели, на заказ Не жили в долг, не пели, на заказ Мы жили от вокзала до вокзала А по весне, когда растает снег Мы уходили вверх по перевалам И пили воду безымянных рек Краюху хлеба поровну делили, Не делали другим, что плохо нам. И одиночек пятером не били По темным заколоченным дворам. Не спрашивали там, где нет ответа, Молчали, где не нужно лишних слов, Расстрелянных по сталинским наветам. Хранили фотографии отцов, им на могилу камень не поставят Все меньше тех, кто помнит, не простив Нам новые учебники составят, Дела пронумеруют и в архив. И все же мы смеялись и шутили, Как быстро мы успели постареть За право быть собою заплатили И пели все, что нам хотелось петь который раз окраины России, снега, гусиный крик, который раз мы никогда у сильных не просили, не жили в долг, не пели на заказ. И по поводу брата, ты помнишь его, когда он уходил? Нет? Конечно, помню. Это был 42-й год. я уже было 7 лет. А я... он 18-летний уходил, да? Он ему не было 18 Он ушел добровольцем, хотя он работал на военном заводе и был него освобожден броня. от воинской службы mm -hmm. по двум причинам: как работник военного завода и как просто еще не достигший призывного возраста. Но, видимо, это вот жизнь. Сыльная рутина, полуголодное существование. А он был очень крупный человек, большой, и ему не хватало еды. Собственно, мне-то не хватало тогда еды. И он ушел добровольцем в 1942 году. Он был там пока на подготовке, пока там в 1943, в первом же бою, он под вязьмой, там были страшные, там бои, страшные бои тогда. Были, да? Он погиб, да. И у меня до сих пор похоронное это есть. А и... вы знаете, где он похоронен? Он в братской могиле где-то похоронен. Вот, по Смоленской дороге столбы, столбы, mm -hmm. столбы. Там я мимо проезжал, но где? Там ни, ну, в этой похо... похоронке нет ни номера могилы этой братской, ни ну, похоронен и все. Вот, погиб смертью храба. Опять-таки, так. как многие, многие, многие. Да. Поем. Да, это вот накануне дня Победы, конечно. Я эту песенку пою, конечно. В лесах Смоленских до да подвязьмы. Свинцовый дождичи воржи. Братишка мой в рубашке бязевой. Битой пулей лежит И в гимнастерочке зеленой В пилотке с красною звездой Не знавшей женщин несмышленной, Уже навечно молодой Ах, сорок третий, сорок третий Пятый сорок третий год Когда убитый каждый третий Когда и взвод уже не взвод А после боя на поверке Хрипит усталый старшина Когда солдатская манерка за недосчитанных полна Потом схоронят под пробитой Чужими пулями сосной С последним словом замполита Их путь окончится земной Под зал за мальчиков военных Хлебнут казенного вина За всех невинно убиен Так тихо скажет старшина Довольно сложно после этой песни вообще говорить. Ты знаешь, я просто вспоминаю, когда вот нас как-то в школе воспитывали, то ли все-таки страна была другая. Вот сейчас немножко сбивается вот этот пафос, и, а, а, а не нужно этого делать, по идее. Да нет, забывать, конечно. Забывать нельзя. невозможно. Нельзя Прошло. Нет, но война, конечно, остается... По-моему, -по по-прежнему нам не дают забывать и правильно делают о войне. Конечно, это невозможно забыть. Я просто знаешь, вот я, я, я же школьницей была, да, мелкой совсем, когда мы с моей подружкой собирали э, деньги, откладывали весь год со школьных завтраков и обедов. Если помню. А, ну ты же не помню, ты, ты этого, может быть, и не знаешь 15 копеек стоил завтрак, а 30 копеек стоил обед. Вот мы по 5 копеек откладывали, и на день специально, на 9 мая, ходили к Большому театру, покупали на все сэкономленные деньги цветов и дарили ветеранам. Вот такое было чувство, вот, понимаешь, что да, конечно, действительно ну, мы им обязаны. Вот как, как бы все-таки это не растворилось вот, в нынешней ситуации Нет, жестоко. я думаю, это и государственная политика, это не мне кажется, входит вот, так сказать, в программу и должно входить, собственно говоря, забывать об этом нельзя никак. Поэтому мы должны помнить что происходило в те времена, это вообще ни о чем нельзя говорить. Потому что прошлое нельзя вычу, вычеркнуть из памяти. Это может очень плохо сказаться. Ну, Кто-то сказал, что если прошлое забыть, то оно может внезапно выстрелить. А помнишь героиня из, из «17. Весны» Кет радистка, которую играла Екатерина Градова, она говорила, без прошлого нет будущего? Да, Абсолютно конечно, фразу, конечно да. безусловно ну вернемся вернемся к твоей, к твоей основной профессии почему тебя увлекла геология тоже ведь просто как бродягу как вот человека который в любит общем, да, менять наверное, картинку перед глазами если говорить наверное язык. я думаю когда меня в каких то там на западе в городах там тащит на какие то экскурсии там, там где нибудь в они там на, знаете на башне там на близнецов я там поднимался и на Э, там на empire стоит Building, Building, да oh -ho -ho. и но я говорил ребята я говорю, не любитель архитектуры я собиратель я коллекционер пейзажи mm -hmm. я люблю вот природ во первых это меня во вторых конечно когда это были собственно говоря победятся от, от, от, от mm -hmm. властей придержащих там и Очень мы неплохо. были там свободны ведь mm -hmm. многие авторы уезжали. И в экспедиции, и просто в горы. И например, был бродяга просто по да, крови да, такой. Да. Он и в горы уезжал, и, и был корреспондентом, посещая разные совершенно отдаленнейшие уголки. А, а, а зачастую меняя профессию и работая вместе с нефтяниками, да, там конечно, по, по месяцам. Конечно. Понимаете? Северный морской путь он весь из колеса. И и, и Кукин, да, да, там, да, да, да, да, и Бродский, забыть. Нобелевский лауреат работал, работали в геологических экспедициях. Поэтому я не знаю, в чем дело. И там ты вот привез совершенно, ты в каждую, каждую осень, я знаю, ты привозил великое множество песен сочетаемых да, каких-то. Конечно. А можно, не хватает времени, потому что Ну, конечно, из того же Конечно, можно. Не хватает времени. Не хватает сердца, а дороги длинные, не видать конца. В юга заметая вьет свои коленца и черты стирая милого лица. В юга заметая Бьет свои коленца И черты стирая Милого лица Заблудилась наглухо Троечка прогонная И в белесой замете Пропадает лев, Не пробраться пешему не пробиться конному Ни письма невесточки ни Ниоткуда не. Все пройдет, любимая Отболит головушка Вот двенадцать пробила Вот и все дела В золоченных туфельках Убегает Золушка, Снова печки, лавочки, Веник и зала. Птица сероглазая. Маленькая Золушка, Не грусти, не мучайся, Не вздыхай тайком. Даже в мире сказочном ты же знаешь, солнышко Не бывает сразу Просто и легко До поры до времени Пусть поземка мечется Вот мелькнули в облаке Звездочка с луной Мы затопим печечку Мы затеплим свечи и споем тихонечко про тебя со мной не хватает времени не хватает сердца а дороги длинные не видать конца в юга заметая вьет свои коленца и лица. А скажи, вот это тебе, по-моему, приписывали строчки, я просто не помню такой песни, махала, махнулась дебаркадера рукой. Нет, вот, нет. Не нет, твоя, это, не? нет? Нет, Потому что вот Кабистан, дебаркадер, все в одну кучу Нет, но сказали, нет, это, слово это существует и сейчас. А вот я не знаю, даже откровенно говоря, Володь, а тогда можно тебя попросить вспомнить вот желтую, «Желтую лампу»? Желтую лампой ныряет луна в мягких ночных небесах. В Африке дремлют три белых слона. Птички Сидят на ушах Птички Сидят На слоной Ушах И Разумеется Спят Только Не спят Крокодилы В кустах Тихо Кого-то Едят. А за великой китайской стеной Дяди-китайцы храпят В речке янзы с голубою волной Лодки подводные Серая лодка С красной звездой Серб с молотком На боку Выйдет Румяный матросик В строй Скажет китайцам желтой лампы ныряет луна в мягких ночных небесах в Африке дремлют три Птички висят на ушах. Это ты такие колыбельные для Натальи, для дочки своей писал, это было написано раньше, да значит. Что? Конечно. она как раз, почему она была написана в пору, Сейчас у нас с Китаем замечательные отношения, а тогда были очень серьезные И война была там на острове Даманском. Mm -hmm. там, и поэтому я эту песенку и написал. Но она была колыбельная все равно для мужского голоса с гитарой. Скажи, вот, а ты, в тебе все, вот до сих пор в тебе есть что-то ковбойское. Да. Почему такая вот любовь к... Есть даже, даже сегодня у тебя спрашивали наши ребята, которые здесь. Трудно работают, сказать. Да, что я... У тебя что такое, вот, как будто ты в стиле кантри так да, играешь. Да. Я вот даже и нашел да, ковбойский. Да, да. Баллон называется. Это вот ковбой носит такие. Нет, у тебя на одном диске, я помню, в шляпе, в, в этом, да, да, да. И ну... на Грошевский все я всегда в шляпе еду. Угу. Дело в том, это просто. Была, видимо, неосознанная такая тоска по каким-то... По, каким по вот, прериям. Ну вот, Почему? по, по то необычному, которого мы не видели. Я первую песенку написал э, в 61-м году, ковбойскую. Дело в том, что э, были такие замечательные фильмы, взятые в качестве угу, трофеев угу. в конце сороковых, х начале 50-х, где в том числе были и ковбойские фильмы, вестерны. Там были тогда замечательные фильмы, Белоснежка и Семь гномов, там Тарзан. Вот нам показали все эти фильмы. И там были и кобойские фильмы. И вот, вот меня эта романтика, вот прерия, а меня, меня очень привлекала, поскольку я не очень любил официальные песни петь. То и, конечно, я и обратился вот к такой теме, довольно необычной в авторской песне, как вот ковбойские песни. Ну, самая твоя ковбойская песня, от Монтана, насколько да, я понимаю. Самая ковбой. <клевый> Мне даже кажется, что ее должны были признать уже каким-то ковбойским сообществом давно. <свят> я не знаю. Однажды я, у меня был приятель, такой очень крупный бизнесмен, который, мой друг, к сожалению, его нет теперь. И приезжал какой-то профессор из Хьюстона, который работал в НАСА, там еще что-то там, я не знаю, такой, очень большой знаток ковбойских песен. Ну, и меня, значит, Игорь, мой друг, позвал, и я ему спел. Он послушал, сказал, да, это... Песни не ковбойские, он сказал. Это песни про ковбоев. <свят> и сам спел мне там настоящую ковбойскую песню, которая совершенно меня повергла в уныние. Там, там была длинная песня, как ковбой едет свои своей любимой девушке, и поскольку телефонов нет, он не знает, застанет ли он ее дома. В общем, такая довольно унылая песня. Слушай, а скажи, а ты на Родео никогда не был? Нет, только, только видел по телевидению. Я был там где-то в южных Штатах, где там в Колорадо, там и в Техасе, где проходят эти. Но вот мне не удалось там как-то не попадал я на такие. Ну зрители. и мы свое устроим, пой. Да, мы можем устроить роде, да. Ну, пожалуй, я спой. Действительно, это песня. Я вот много раз пел в Америке ее, ко мне подходили такие седовласые, такие респектабельные джентльмены. И... Говорили, что они эту песню помнят с пионерского лагеря. А что это ты на руку надел? Вот это, это я сам практически придумал. То есть такое существует, это маракас так называемый. Угу. Но дело в том, что так его никто никогда не использовал. А, отдельно там кто-то играл угу. там и так далее. А начинал я со спичного коробка, но это было очень неудобно. На сцене коробок рассыпался там и так далее. Потом я придумал сам эту коробочку. И вот это вот получилось такая. Эта песенка была написана э, в 67-м году в пустыне Козылкумы. На старой кобыле со слом в поводу, я еду в Монтану, овечек веду, с похмелья я грустный башка, как бедон, в котором варили. Чертям самогон, эй эй, эге, эге, эге, эге, Протерлись эге, эге, эге, эге, эге, эге, в эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эге, эй в Америке что это? чего это не то Стреляют куда-то, кто чем и во что Недавно у старого Джона Быка Убили за то, что не дал молока эй эй эй эй эй -э -э -э -э -э. Но есть на Востоке большая роша Там жизнь удивительна и хороша там Строют чего-то и что-то куют И джинсы в колхозах бесплатно дают э -э, э -э -э -э -э -э. Я госдепартамент добром попрошу И визу спрошу, чтоб поехать в Рошу и брошу Монтану, куплю пароход, Поеду в Россию на Дальний Восток. эй эй -э -э -э -э -э -э -э -э. На старой со слом в поводу, Я еду Монтану, овечек веду. Споем я в Монтану, ходячий в виду, Споем Еврибаде про новую жизнь. Ребята, не надо, от а песни тужить. Е <тачок> <тачок> <тачок> <тачки> Замечательно. Слушай, а скажи, вот мне твои поклонники не простят, если тебя же всегда на каждом концерте просят, я знаю какую песню. Вот ты ее прекрасно знаешь. Геофизическая танго. Да. <тачок> а вот история создания есть какая-то? История создания? Нет, но как написал, или... я, конечно, помню. Нет, или это, или это, знаешь, как отец говорил, не надо путать лирического героя и автора песни ее написавшего. То есть, да, вот как? это он совершенно правильно заметил, но, в общем-то, все равно. вот Задача я, я, автора или писателя, там или поэта – скрыть прототип своего героя. Но я не скрываю, я, собственно говоря, это, это я и есть. Поэтому я... Герой моих песен, в общем, практически всегда, это сам сам я. Поэтому, значит, у этой песни есть, конечно, предыстория. Одна моя дама знакомая, когда я собирался ехать в апреле там, или в мае в начале в свою Подпедить? полевую работу, угу, угу. она собралась на юг ехать, и спрашивал меня меня, с кем ей поехать. И у нее было два претендента. Значит, один был врач, а второй был врач, гомеопат он был. А второй был просто инженер. Слушай, так просто сказал, это просто ей... реальная история оказалась. Да, я сказал поезжай поезжая с гомеопатом, у него денег, наверное, больше. И вот во время перелета через озеро Байкал на вертолете значит, ну у нас была посадка там на острове Альхон, где там была замечательная рыбка под названием момуль, ну и прекрасная, да. И вот во время перелета, а это mm -hmm. довольно длинный перелет из Иркутска в Улан-Удэ, я эту песенку и написал. В одни разлук и горе сыных сомнений, Как нам писал из Франции Тургенев: Не надо слов и горьких сожалений, она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время потайе, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор. В груди молотит, словно перфоратор. Моя молчу и напиваю про себя. Белый прибой, их купал неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливается нам дали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет, чуры крови нежно поет. И это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом. Я, впрочем, путаю скорее гомеопатом, А если даже и патологанатом, То все равно у них всех денег до хрена. А я кукую от зарплаты до аванса, Изобретаю вечно чудеса баланса, И в состоянии гипнотического транса Я у окошка хассы напевал белый прибой. И купол неба голубой-голубой Кто-то другой Ей наливает муку за ней Твёрдой рукой Он бутерброд ей мажет Красной икру и нежно поет Ей это дивное танго Она прелестная и в тени не слишком жарко На пляже млеют до дояркие да Гомя под коньяк, смакуя высшей марки, тихонько кушает протезами шашлык, Меня трясет, и зуб на зуб не попадает, по вертолету только челюсти летают, А временами сознание пропадает, А в животе откуда ревет, прибор, И купол неба голубой. голубой. Кто-то а другой гель льет в бокал вози субани твердый рукой, он бутерброд и мажет, просто и нежно поет. И это дивное того. Зачем, зачем я не пошел в гомеопаты, И не послушался ни мамы, ни папы, А узловатые мазолистые лапы. Не для ее покрытых солнцем плеч Энцефалитные на мне резвятся клещи Я не скажу, чтоб я любил такие вещи В желудке чистая вода, ведь вечно плещет и Это все, но я не плачу, а пою Белый прибой Их купол небо Голубой-голубой кто-то другой Ей льет в бокал на парюле твёрдой рукой. Он бутерброд ей мажет и нежно поёт. это дивная торговля. Володь, а у тебя есть, например, вот ты часто тоже ездишь и по фестивалям. Есть ли у тебя какой-то исполнитель, который нравится тебе? То есть как исполнитель твоих песен, вот допустим. Трудно. В общем, я, откровенно говоря, практически знаю только одного человека, кто исполняет мои песни. Ну, на самом деле, их больше. просто, я чаще бываю на Ну, на самом может, они при стесняются петь. Я знаю, что вот Брунов получил, стал лауреатом Грошинского фестиваля с моей песней. Именно с этой геофизической танго. И есть такой в Томске очень хороший исполнитель. Он в основном поет мои песни. Его фамилия так очень благородная. Брусенцов она называется, как, как героя фильма служили два товарища, там, которого Высоцкий играл. Вот угу. он замечательно поет. Он гитарный мастер, и, и геолог бывший, и он как раз вот поет мои песни. А так поет, конечно. Наташа стала лауреатом Грушевского фестиваля с моей да, песни. Наташа Турьевская замечательно, она прекрасна, Наталья прекрасно поет, того, что она профессионал, ну ну да да да конечно, она если она закончила институт культуры, да, по классу фортепиано, она она закончила тот же институт, что и твой папа и мама. а педвуз да да ты что да музыкальный факультет нет, ну сейчас она на наш концертировала много и она концертмейстер сейчас вот в театре она работает в театре вахтангова там вместе с твоей Дочкой. Иногда пересекаются, да? Да, они там видятся, да. Ну хорошо. А вот э, что тебя сейчас, как, как тебе сейчас пишется, что тебя сейчас увлекает? Просто наш, наша программа уже вот стремительно я подходит понимаю. к завершению. Ну, мне пишется, я не знаю, я не испытываю трудности Я, во-первых, я себя не заставляю писать. Я не тот человек, который вот садится за стол. И пишет, и начинает работать. Нет, я пишу просто по вдохновению, когда меня она посещает. И мне пока это удавалось. Но, к счастью, посещает. Да. Продолжает посещать. Да, я продолжаю писать. И вот у меня вышел девятый диск вот, в прошлом году. А сейчас я уже готовлю еще один диск. Там у меня уже есть девять песен, но надо еще там, наверное, где-нибудь. Столько же. Uh -huh, uh -huh. И надеюсь записать еще десятый такой диск, юбилейный там. Вот. Ну я тебя желаю, чтобы он быстро вышел. Этот десятый диск. замечательный. Я думаю, что мы его. Да, конечно. И я с тобой не прощаюсь, потому что это совершенно невозможно, потому что ты наш друг, ты мой друг. Да. И это все, это ко мне, что называть, я впитала это с молоком матери, да. дружбу к тебе. Да. Вот, я э, хочу попрощаться, и э, я хочу, чтобы ты пока подумал, какую песню из последних ты нам сейчас споешь, и ты ее представишь, а я пока попрощаюсь с да. телезрителями. Пора прощаться, с вами в студии были Татьяна Висбор и Владимир Турьянский. Вспоминайте нас, и через неделю не забудьте включить телеканал Ностальгия, тогда мы обязательно споем вместе. В поле синий лес, белая дорога, лучик солнца золотой, лето колдовство, голубой клочок небес. Это так немного. В этом мире мы с тобой, больше никого хватит раны. Передить и тревожить душу Врут вокруг наперебой Что прошлое вранье Лучше с козыря ходи Дураков не слушай Ты со мной, а я с тобой Рядом никого Над водой Прозрачный дым, облака барашки Пробегут над головой ветра половстовой Хорошо быть молодым, пить вино из фляжки Ты со мной, а я с тобой Рядом никого, жизнь одна больше нет, не подменишь карту. Слышно пение сердец, вечное родство. Вот еще один куплет в перцию и кварту. Значит, песенки конец только и всего.